Приехал. Какой ты молодец, сегодня телефончик. Долго ты не включался. Ну вот, наверное, включился. Мне не видно ничего, но все равно я всех приветствую. Сегодня понедельник. Ой, у нас сегодня теплый день. У нас замечательный день. Небо сильное, сильное. Вообще ни одного облака нет. Но я сижу в парке. Рядом со мной мой друг Амига. Вообще, одет очень легко, ну, просто может загорать. Все вообще-то одеты так, у всех курточки уже. Ну, так солнце-то греет, тепло, а, а ветер очень прохладный. Так, балтийский ветер, балтийская погода. В осень пришла. Ну, вот, считают, что я тут очень тихо говорю. Но он такой голосистый, что-то рядом со мной. Я вообще комар. Ну вот, да. такие дела. <смех> Смеется. Любит так патронивать. Но это и правильно. Мужчина должен потронивать. У него должен быть юмор. Мужчина без юмора это вообще... Ничто, пропащий <с человек. Ну скажи, так или нет? Что я скажу? Ну как, как, как, как возьмут относиться к всем твоим действиям? Только с юмором. Только с юмором. Ну, Почему-то вот и, вот и все. И пришли, и договорились. И договорились. К женщине только с юмором. я иначе там тело пропавшее. Тогда и нам надо к ним относиться с юмором. И вообще будет весело и прикольно. Да. Ну давай, продолжай. Мне уже продолжать нечего. Я просто в таком расположении, что за кое-то веки я наконец выбралась, сижу в парке и просто отдыхаю. Сегодня народу совершенно мало. У нас прекрасные дорожки, велосипедные, прогулочные. А дальше, если я сейчас поворачиваюсь направо, направо. Там поворот. Кругом, Кругом да, похоже, что лес. Но вот дальше, если налево и налево, то можно выйти прямо к морю. Но там ветер. Там очень прохладно. А мне после болезни совершенно это не рекомендуется. А, а так, если так прижать волю, я готова была и в воду залезть. Я купалась раньше в сентябре. А сейчас моя прыть поубавилась. <laughs> да. Вода градусов 20. Не может это. уже уже сейчас. Нет, нет. Ну, ночью это было семь градусов. Утром мало, что ночью было. Поднялась где-то воздуха. Не. Солнце, солнце. Ну, вода, конечно, нагревается за лето. Но да, может быть, и так не знаю. Не мерила. Но знаю точно. Смотрю ролик одного блогера из Анапы. Ну, он вчера рассказывал, что у них вода в воде 26 градусов. Вот, это да. Вот это да. Так должно быть. Да. Газ, да. А температура воздуха но ну, чутку выше. Но да, для меня бы хороша была 26 покупаться. В ванне. В ванне. Ну ладно уж. В общем, друзья, чтобы так не скучать, то мне уже сказали, что -то, если там исчезло, надолго что-то Со мной ничего. Я так периодически приваливаю, но держусь для своих лет. И амиго держится. Ну, вот так вот. Топаем по жизни уже несколько десятков лет. Несколько десятков, это сколько? Несколько сорок. Несколько сорок плюс? Сорок плюс. Сорок плюс плюс. Вот такие дела. В общем, всем столько топать со своими подругами и другами. Сорок плюс плюс. И быть счастливыми. Удачи всем. Чао. Чао. Чао.